Ребят, так как у меня какие-то темные, очень-очень-очень-очень темные мутки с моим телефоном, да, с моим телефоном Неверленда, ну не знаю, он будет, но, но не сейчас, потому что, ну реально с моим телефоном какие-то мутные странные мутки творятся. вами понимаете, короче. Ну, чё, типа того. Короче, с моим телефоном творится какая-то фигня, и как, покуда она не прекратится, угу, извиняюсь, конечно, что я, опять же, я в тупе, сижу, так скажем, в кофте, но она у меня, да, вот, вот, смотрите, блин, вот до сюда, вот кофта для парней, блин. И, и извините меня за то, что у меня сейчас не будет никаких игр долгое время выходить, ну потому что ну я не знаю, что с моим телефоном делать, на нем какие-то мутные мутки происходят, ну ну реально, ребят, ну какие-то мутные мутки, я не знаю, что с телефоном, пока я не решу эти проблемы игр с телефона не будет и Неверленда и Перфект Волда не будет будет ну чё буду так просто смотреть стоять с вами рассказывать что-нибудь пока